Раз-раз, раз-раз, проверка связи. Короче, ребят, у нас на канале, точнее на стримах, будет новый прикол. У нас ребята, которые принимают активно эм, образ жизни, будем так называть, активный образ жизни э, игры э, с стримером, с комьюнити, э, с гильдией и все остальное, будет разыгрываться и дариться скин именно активникам. А также у нас, начиная с конца декабря, у нас будет разыгрываться скин раз в неделю. Так заявил наш спонсор канала. Поэтому те, кто будут участвовать на стримах, жить, как говорится, полноценной жизнью с стримами, будут получать возможность выиграть свой скин. Ну, в принципе, все, что я хотел сказать. Да. Барбариска. Вот. Поэтому, ребят, ссылочка на Twitch в описании. Если что, она есть у нас в шапке канала. И в принципе, все, кто хотите, можете написать свонг, как называется, у нас YouTube канал. И найти нас на Твиче и принять активное участие. Так что, ребят, давайте же развиваться вместе.